Доброго дня, участники «Немиркин шоу». Ваша постоянная поддержка помогает нам делать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И мы хотим поблагодарить вас за это. Так что спасибо вам. А теперь давайте продолжим. Вы когда-нибудь отправляли кому-нибудь сообщение, которое, по вашему мнению, звучало нормально, но позже он возвращался к вам и говорил, что вы были грубы с ним? Вы говорите им, это было просто сообщение, а они отвечают. Но ты же использовал точку. Ты все еще резкий». Возможно, ваши тексты были слишком двусмысленными или впечатление, которое вы произвели, заставило их воспринять вас по-другому. Вы списываете эти вещи на простое недопонимание, потому что не можете услышать тон собеседника или увидеть его мимику во время переписки. Но что если то, как вы переписываетесь, действительно отражает вашу личность? Если вы часто переписываетесь, то, скорее всего, у вас есть свой стиль переписки. Вот пять стилей переписки, которые могут многое рассказать о вашей личности. У вас также может быть смесь различных стилей, которые означают разные вещи. Номер один – тексты с эмодзи. Вы всегда используете эмодзи при переписке? Скорее всего, вы человек, который открыт для проявления своих эмоций и правдив. Вы хотите, чтобы другие знали о ваших чувствах, когда вы используете сообщения. Здесь нет двусмысленности. Чтобы убедиться, что другой человек не получит неверного представления о ваших сообщениях, вы время от времени выражаете тон сообщений с помощью эмодзи. Согласно исследованию, проведенному учеными Амандой Н. Гёссельман, Вивиан П. Та и Джастином Р. Гарсиа и Модзи, могут часто использоваться в качестве эффективных сигналов в современной социальной коммуникации. Их исследование предполагает, что использование эмодзи может служить разумным средством выражения привязанности, а также может быть полезным помощником в самораскрытии и построении близких отношений. В результате использование эмодзи в общении с потенциальными романтическими партнерами может привести к тому, что при личной встрече будет больше возможностей оценить совместимость и влечение. Вы милы, просты и честны. Если вы чувствуете себя счастливым или грустным, вы обязательно покажете это с помощью креативного эмодзи. Второе – идеальная грамматика. Вы цените пунктуацию и грамматику в своем письме? Любовь к грамматике проявляется как в ваших текстах, так и в электронных письмах. Кажется, что это замечательно, не так ли? Но в текстовых сообщениях люди, похоже, думают иначе. Несколько исследований показали, что простая постановка точки в конце предложений в текстах может вызвать недоверие окружающих. Исследование, проведенное в 2016 году в Бингемтонском университете, показало, что тексты, заканчивающиеся точкой, оцениваются как менее искренние, чем те, в которых точка не ставится. Последующее исследование, проведенное в 2018 году теми же исследователями, показало, что тексты с одним словом и точкой воспринимаются как более негативные, чем ответы без точки. При таком стиле переписки вы, скорее всего, вдумчивы и аналитичны, как правило, вы не часто пишете СМС и предпочитаете вести беседы лицом к лицу. Вы отлично мыслите и чаще руководствуетесь логикой, чем быстрыми импульсивными эмоциями. Все это может быть причиной того, что вы обращаете внимание на мелкие детали и всегда заканчиваете предложение точкой. Номер три. Вы быстро отправляете множество коротких сообщений или текстизмов. Разбрасываете ли вы свои мысли на несколько текстов? Вы просто отправляете сообщение, Как только мысль приходит в голову, если у вас такой стиль переписки, то вы, скорее всего, энергичный человек. Вероятно, у вас много друзей, и вы пользуетесь бешеной популярностью, поэтому переписываться вам легко. Ваши сообщения могут быть быстрыми, с текстовизмами и сокращениями. Текстизмы – это форма непринужденного языка, используемая в текстах, которая обозначается аббревиатурами, смайликами, амофонами букв и цифр и так далее, в то время как другие люди, не имеющие схожего с вами стиля переписки, могут посчитать это неграмотными или ленивыми текстами, зачастую это не так. Согласно исследованию ученых из Утрихтского университета и Амстердамского университета, текстовые сообщения детей оказывают только положительное влияние на грамматику и исполнительные функции. Текстизмы могут не только улучшить способности детей в письменной речи, как это было засвидетельствовано в предыдущих работах, они также могут улучшить их грамматические способности в устной речи, как показало настоящее исследование. Это явно опровергает предположение о том, что использование текстовизмов может привести к ухудшению языка, так что продолжайте писать. Если вы часто отправляете быстрые и короткие сообщения с большим количеством текстовизмов, это может даже улучшить вашу грамматику. Номер четыре. Тексты с абзацами. Ваши тексты длинные и продуманные. Вы относитесь к тому типу людей, которые понимают важность контекста. Вы вдумчивы и, как правило, вам есть что сказать. Подобно тому, кто пишет тексты с идеальной грамматикой, вы ориентированы на детали и любите глубокие разговоры. По словам тренера по отношениям Назанен Марсбан, если вы цените детали, то вам нравятся вещи, которые контролируются и стабильны. Вы ориентируетесь на детали при решении проблем. Вы также отличный мыслитель, который подробно рассматривает все факты, прежде чем принять решение. Вы не бываете столь напористы в своих текстовых сообщениях, потому что вы не столь напористы в своих эмоциях. Номер пять. Ответы одним словом. Если вам нравится отвечать на сообщения одним словом, например, «быстрым хорошо» или «пресловутым К», то, скорее всего, вы более сдержанный человек и не так открыты в своих истинных мыслях и чувствах. Возможно, вы занятой человек, у которого не так много времени, чтобы ответить. Возможно, вы также более интровертны и любите проводить много времени в одиночестве, а не в обществе. Поскольку вы не так открыто выражаете свои эмоции в текстах, вам может быть все равно, насколько длинным будет ваш ответ. Впрочем, это не помешает вам. Вы предпочитаете проводить больше времени в настоящем, общаясь лицом к лицу. Вы независимы, чувствительны и часто логически обдумываете ситуацию. Но будьте осторожны. Если вы переписываетесь с человеком с другим складом характера, он может воспринять ваше короткое сообщение как негативное. Исследование, проведенное Бенгемским университетом, показало, что тексты из одного слова с периодами воспринимаются как более негативные, чем ответы без них. Бонусный балл. Знаете ли вы, что если у вас и ваших друзей разный стиль переписки, они могут не понять, какой именно тон вы хотите применить в своем сообщении? Исследование, в котором людей опрашивали об их романтическом партнере, показало, что если у вас схожий стиль переписки с вашим романтическим интересом, то ваши отношения будут более удовлетворительными. Это не значит, что ваш партнер должен писать вам больше. Это просто означает, что у вас должен быть схожий стиль переписки. Леора Труп, доктор философии, представившая результаты исследования, заявила, что для удовлетворенности отношениями важнее то, как часто пара переписывается. Относитесь ли вы к какой-либо из этих личностей, пишущих смс? К какому типу СМС-персоны относитесь вы? Смешиваете ли вы различные стили переписки? Важно отметить, что у всех разные способы написания СМС в разных ситуациях. Все пишут коллегам не так, как членам семьи, а членам семьи не так, как друзьям. Если вам кажется, что кто-то написал вам двусмысленное или грубое сообщение, лучше просто спросить его лично, что он имел в виду или что он чувствует. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще.